Всем привет с вами колодин драйк и мы играем в, долгой... <coughs> ожидаемый, в долго ожидаемый новый сезон похождения кингу так эти мы похождения удаляем потому что там просто ну короче я уже задавал такие похождения короче на... еще ничего, ничего рандом вообще я не знаю что будет я потом мир переназовем если что ну ладно я случайно кликнул Я тут хабы параллельно. Ну ничего. Не разгружается Подождите, я на паузу поставлю, вам, наверное, это смотреть неинтересно. То есть друзья мои переводить. Короче, я ничего не понял, но ладно. Почему это вообще? На данный преером мы идешь подлагивать значит где-то мобы заспалы а мы дома а мы дома и нам не страшно ваши мобы а понятно ясно ага, конечно короче я поставил я вот все делал только молчать и добываем добываем добываем давайте я поставлю на паузу раз два три и мы увидимся когда я докопаю это давайте я немного даже подкоплю мир загрузился oh, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин. я понял что это за данж yeah. я быстро сюда это типа данж фей какие-то там я не понял я понял yeah. это очень плохо зря мы сюда вообще перешли Опять! Опять все настройки. Не, ребят, ну честно, честно. Не знаю, что даже вам снимать. Для вас это не опять, для вас это первый раз, но. Хорошо, хватит где-то. Так поставим. Сразу крафтим кирку. Сломаем эти дурацкие деревья. Нам, типа, не надо, Может, куда-то надо будут. Ну ладно. Несут. О, боже мой! Не, ясно? Настройки это. Ужас, ужас просто вообще подскажите как не настроить вот мышку а, не знаю, не знаю, да. кстати надо проверить параметры ну, спамерова из Нет. Распанился. Они стоят, как обычная, какая-то фигня, А потом ты и хочешь. Не подходишь, они тебя лупашат. А ну, где-то рядом будут сплаковать, надо будет. Посмотри, смотри. что это. Я уже довольно Хотя... То не интересно. но что ладно, не надо. Я тупой, короче. Сознаю, я тупой. Помидоры, помидоры, помидоры, помидоры. помидоры, тут помидоры. Так, бабушки. Бабушкиные помидоры. Ну, у нас тут, кстати, огорода уже сразу есть, поэтому мы бы сидеть ничего не будем, но нам это забит вполне должно хватать. Крафтинг дверь. А то нам не надо, чтобы те же самые деревья даже заходили. Так, нет, тут надо две двери скрафтить все-таки. Однако-то тут не сильно пойдет. Все-все. берем дверь. А. Конечные настройки. Переносим сюда вот это меню и ставим. Поставили. Ну ничего, ребят, ставим дверьки Дом готов. Все. Как вам наш домик? Пожарная инспекция может даже не приезжать. Одна маленькая искрка ему загорела нравится тут мой братец пришел у меня сего нет ну такое среднее не скажу что супер тут суд был а худес он быть не крат потом как я люблю делать никак я не люблю делать ну, не важно у меня будет спуск еще вниз. У нас будет база. Ну, крутая, ненавороченная база. Я тут видео снимаю, как обычно. Хорошее настроение у человека надо испортить. Ваше правило номер один. Молодец. Молодец. Помолчи. Молодец. это на печку значит надо было больше взять протупил там, да, видите можно было бы сразу взять 8 сразу расставить мне так намного дольше делал Ну там конечно не знаю будут тут сидите вам как-то не знаю без разницы но я вообще-то вам даже наверное больше с разницы чем нет ну там никто вообще знаете ну как бы так не должно быть Короче, сейчас мы поднимемся и здесь установим местницу. И делаем факела, и у нас, короче, будет еще одна комната. Прикол. Да, ребят, классная идея. классная придумал. Кому понравилась идея, поставьте лайк. Не, не, не знаю. Ну, Как-то так. Не умею правда файки. Многие спрашивают. Ну, короче, не ладно. Просто поставьте лайк. Не знаю. Поднимаемся наверх и и и и, и все. Да и все. Сейчас что нам надо сделать? Нам надо сделать немного ничего. Котячки, все такое. Настроение у меня даже не хорошее, я бы мог бы сказать даже отличное. Не знаю, фиг его знают, почему, но короче, почему-то. Так, палки. Это у нас на меч будет. Берем крафтим меч. Это раз меч. Потом, что она еще пригодится, топор. Пойдем сейчас. Кстати, дом начал желательно нарубать овец. Но я имею в виду, знаете, ребят. Сейчас могу вам сказать. Я имею в виду, короче. Я, я имею в виду, ну в смысле кровать скрафтить Туплю. ну ладно не важно по крайней мере я довольный чем-то реально ну и не порти мне настроение там дизлайками или еще какой-то пуркой а то когда я начну сейчас еще скучное видео снимать примите никому это не понравится даже если вы какой-то мой баннер он такой по-ха-ха, я забаню. Поймите, вам же не нравится, если ваш канал будут банить, например. Я лично каналы не баню. Но есть такие люди, которые, которым нравится банить канал. Разные. Тут, блядь, Люди. Видите, как это долго и скучно. Так, досток у нас. Досток. Дос. О, боже мой. О, oh Короче, давайте я скрафчу лестницу и установлю, и мы увидим через раз, два. Я, я так, я уже этом. Поел? Ну, немного. Пока она плавилось. Ой, боже мой. И я решил скрафтить факела. Потому что уже почти в Майнкрафте синее. Хотя в этом домике, походу, всегда темно. Эм. и мама говорит ладно мило желудок не переводить даже друзей с ней желудок переводить короче я ничего не понял, но ладно почему это вообще надо интерьером попозже подработать Идешь под, подлагивать, значит, да, где-то могут заспанировать с а мы дома а мы дома, и нам не страшно ваши могут Ага, конечно. Короче, я поставил, я вот все делал.